То, как вы будете разруливать с обновлениями безопасности в Linux, будет зависеть от дистрибутива, который вы используете. И я рекомендую Debian в качестве основной операционной системы для тех из вас, кто заботится о безопасности, приватности и анонимности. Я собираюсь рассказать об обновлениях безопасности. На примере Debian и систем, созданных на основе Debian. Смотрите, здесь указаны все производные от Debian дистрибутивы. Многие из них — это операционные системы важные для области безопасности такие как кали, телс, куникс и так далее. Проект Debian выполняет отличную работу по обеспечению обновлений безопасности для Debian. Безопасность — это приоритет для этого проекта и этой операционной системы. Если вы хотите найти детали проблем безопасности, для исправлений которых выпускаются патчи, то взгляните на страницу с информацией по безопасности, представленную Debian. Она на ваших экранах. Если мы спустимся ниже, то увидим все обновления. Мы можем нажать на любое обновление и получить больше информации о об этом конкретном обновлении. Можем перейти в каталог Mitre, CV, и узнать больше по данной уязвимости. Здесь подробная информация об этой уязвимости, и еще больше деталей видим здесь. И отсюда мы можем попасть в различные источники для большего количества сведений, и в принципе можем даже найти код эксплойта для данной уязвимости. По заявлениям проекта Debian, они обрабатывают все проблемы безопасности, доведенные до их внимания, и исправляют их в течение определенных разумных сроков. Они также говорят, что множество предупреждений безопасности координируются другими поставщиками свободного ПО и публикуются в тот же день, что и найдена уязвимость. А также у них есть внутренняя команда аудита безопасности, которая ищет в архивах новые или неисправные ошибки безопасности. Они также верят в то, что безопасность путем сокрытия не работает, что общая доступность информации позволяет находить уязвимости безопасности, и это круто. Все это хорошо. Вот почему я рекомендую Debian в качестве основной надежной операционной системы для повседневного использования, когда речь идет о безопасности, приватности и анонимности, как происходит обновления в Debian. Debian есть DPKG. Это основной пакетный менеджер. Он используется для установки, удаления и предоставления информации о пакетах .d. Можем считать его инструментом самого низкого уровня, на который остальные инструменты полагаются в процессе установки пакетов. Итак, вы можете выполнить команду, наподобие этой, если вам нужно установить пакет Debian под названием filename.deb. Он должен быть расположен локально в вашей директории, чтобы вы могли установить его оттуда. Также есть усовершенствованная система управления программными пакетами, apt. Это консольная надстройка над dpkg для управления пакетами .deb и .rpm. Приведем пример использования apt для установки пакета. Набираем команду sudo apt-get install nmap. Суда нужна для запуска команды с административными полномочиями. Что делает данная команда? Она установит пакет nmap в том случае, если он существует в репозитории nmap уже установлен, так что более новая версия не была установлена. Это была команда apt-get, но есть и другие команды App. Сейчас я их вам покажу. Мы посмотрели на dpkg, мы посмотрели на App. А теперь давайте взглянем на aptitude. aptitude — это оболочка для Advanced Packaging Tool. Это оболочка для apt. Выходим отсюда. Очень похоже на апткет. Данная команда установит пакет ZenMap, если он доступен в репозиториях. Сейчас мы поговорим о том, что такое репозитория. Но по этой команде устанавливается ZenMap. И эта программа затем появится у нас в виде приложения. Нам здесь говорится, что мы не можем использовать полный функционал ZenMap, пока не получим root права. В общем, так выглядит приложение ZenMap, которое мы только что скачали и установили. Хорошо. Но что насчет обновления программ, обновления безопасности? Чтобы обновлять операционную систему и приложение, наиболее часто вы будете использовать следующие команды. UpgetUpdate и Upget dist-upgrade. Давайте запустим их. Первое, что происходит, это запуск apt-get-update, up а затем запускается dist-upgrade. В данном случае ей нечего обновлять. Если бы было, то эта утилита скачала бы обновления и установила бы их. И давайте для начала объясню про apt-get-update. Эта команда используется для синхронизации и обновления файлов, содержащих индексы пакетов. В вашей локальной системе с источниками пакетов, то есть репозиториями. Индексы доступных пакетов берутся из источника или репозитория, определенного в файле sources.list. Итак, вот источники для репозитории. Здесь, здесь и здесь. И эта строка не относится к источникам, поскольку она закомментирована хэштегом. Собственно говоря, это cd -ROOM. И если бы у вас был cd команда apt-get могла бы брать файлы также и с него. Команда apt update сообщает утилите apt-get, были ли какие-либо изменения пакетов в репозитории или нет. Сначала должна быть выполнена команда update чтобы утилита apt знала, что доступны новые версии пакетов. А затем вы запускаете команду apt-get dist-upgrade. Dist — это сокращение от слова дистрибутив. Можно также запустить эту команду. Нам всегда нужно запускать apt-get-update, up но вместо apt-get-dist-upgrade мы можем запустить apt-get-upgrade. Up И давайте разберемся, чем отличается апгрейд от dist-upgrade. Апгрейд используется непосредственно для установки новейших версий всех установленных пакетов системы из источников, перечисленных в файле sources.list. Есть пакеты, которые в данный момент установлены. И если в репозитории обнаруживаются новые версии этих пакетов, то происходит их получение и обновление. Ни при каких обстоятельствах пакеты, которые уже установлены на данный момент, не будут удалены. И если в системе нет предыдущих версий пакета, то такой пакет не будет получен и установлен. Текущие версии, установленных в настоящий момент пакетов, если они не могут быть обновлены новыми версиями, без изменения статуса других пакетов, будут оставлены в неизменном виде. Что касается DistUpgrade, она немного отличается. В дополнение к выполнению функции Upgrade, эта команда разумно управляет изменением зависимостей с новыми версиями пакетов. Upget имеет умную систему разрешения конфликтов, и при необходимости она будет пытаться обновить наиболее важные пакеты, в ущерб менее важным. Команда distupgrade может удалить некоторые пакеты. Файл sources list содержит список источников для получения нужных файлов пакетов. Исходя из всего сказанного, это хороший вариант для актуализации и обновления вашего дистрибутива. Это команда, которую я бы советовал использовать для Debian и Kali. Если помните, мы также упоминали aptitude. aptitude также может использоваться для актуализации и обновления. И вы можете заменить команду apt-get на aptitude. Этот способ рекомендует Debian. Я же предпочитаю обновляться при помощи apt-get, поскольку отдаю предпочтение выводимым в консоль данным. Однако, можно использовать и aptitude. Есть еще ряд инструментов на базе графического или GUI интерфейса. Synaptic который необходимо запускать под администратором или под root. Он имеет графическую оболочку для пакетного менеджера. Здесь, например, вы можете увидеть репозитории, о которых мы говорили ранее. Также Package Updater и Packages. Вот так выглядит Packages. Можете посмотреть, что установлено, что доступно. Пэккедж Апдейтер, исходя из своего названия, занимается поиском обновлений и позволяет вам их устанавливать Есть возможность настроить автоматическое обновление Debian и в частности, автоматические обновления безопасности. Есть несколько различных способов, которые вы можете использовать. Это лишь дело вкуса. Какой из них выбрать? Ознакомьтесь с этой страницей, если хотите получить больше деталей о различных вариантах настройки автоматических обновлений безопасности. Есть четыре основные способа. Вы можете использовать приложение GNOME для управления обновлениями ПО. Можете использовать пакет Unattended Upgrades. Можете написать свой собственный скрипт в крон, который будет вызывать aptitude или apt-get. Или можете использовать крон apt. Можете прочитать здесь об этих способах. Я обычно использую способ с пакетом unattended upgrades. Я могу легко продемонстрировать, как это делается. Сначала нам нужно установить unattended upgrades. Затем нам нужно отредактировать файл 10 переводик. Вы можете сделать это при помощи вашего любимого текстового редактора. Я здесь использую Gedit. И вот что вам нужно прописать в этот файл и затем сохранить его. Давайте я покажу эти опции покрупнее. Смотрите, вот что должно быть в этом файле. Также нам нужно отредактировать файл 50 unattended upgrades. Если раскомментировать эту строку, то это приведет к автоматической установке обновлений безопасности. Вы можете поменять здесь и другие строки, другие опции, Updates или Proposed Updates. Но сейчас я лишь показываю обновление безопасности. Вы можете принять собственное решение по поводу других обновлений. И если сохранить данный файл, то все будет готово для автоматических обновлений. для Apple выпускает обновление системы безопасности на регулярной основе. И чтобы найти подробности о проблемах безопасности, которые исправляют патчи, обратитесь к странице обновления системы безопасности Apple. Она сейчас на экране. И если спуститься ниже, увидим последние проблемы и обновления безопасности. Давайте нажмем на одну из них. Как и всегда, вы можете отыскать подробности по этой уязвимости на сайте Mitre.org или на сайте Национальной базы данных уязвимостей. Это даст вам представление о критичности и хотите ли вы устанавливать это обновление или нет. Но в целом вам стоит устанавливать все обновления системы безопасности, разве что у вас не имеются определенные причины, чтобы этого не делать. OS 10 может скачать и устанавливать обновления для операционной системы и приложений из Apple. App Store. Вы можете настроить автоматическую установку обновлений. Это делается следующим образом. Заходим в меню Apple, системные настройки, App Store. Здесь вы можете увидеть настройки для автоматических обновлений, автоматически проверять обновления. Понятно, что здесь должна стоять галочка для установки обновлений. Опция «Загружать доступные обновления в фоновом режиме» будет загружать их без запросов подтверждения. И когда они будут готовы для установки, вы получите уведомление. Нажмите сюда, если хотите устанавливать обновления программ автоматически. Нажмите сюда, если хотите устанавливать обновление OS 10 автоматически. Далее идет автоматическая установка системных файлов и обновление системы безопасности. И определенно вам следует ее включить. Можете нажать Проверить сейчас, чтобы проверить наличие актуальных обновлений. Видим здесь, что требуется обновление. Указаны подробности обновления. Смотрите, говорится про содержание безопасности обновления. Нажимаем на ссылку, можем посмотреть на содержание безопасности данного обновления. Это актуальные настройки для Yosemite и El Capitan. Но в предыдущих версиях OS-10 эти настройки выглядят по-другому. И я не думаю, что автоматическое скачивание и установка обновлений доступны во всех предыдущих версиях. И возможно, у вас нет варианта выбрать отдельно обновление безопасности. Как это можно сделать здесь? Или у Microsoft? Если вы хотите устанавливать лишь обновление системы безопасности, тогда, конечно, можете снять галочки со всех опций и оставить лишь авто систематическую установку обновлений безопасности. Любое другое приложение, которое вы скачали и установили не от Apple или не из App Store, не будет обновляться в рамках этих настроек. Вам придется обновлять такие программы вручную. Или можете попробовать инструмент под названием Mac Update. Вот он. Это приложение, которое надо скачать и установить. Можете считать это неким подобием App Store для приложений низ из App Store. Оно обнаруживает устаревшие программы и позволяет вам скачивать и устанавливать последние версии. Мне показалось что оно вполне нормально работает, в нем есть какие-то баги. Иногда оно может показать одно и то же приложение дважды, но я не нашел лучшие альтернативы. Тем не менее, оно довольно хорошо справляется с поддержанием остальных ваших программ в актуальном состоянии. Позвольте, я покажу вам короткое видео, так, чтобы вы получили ясное представление. MacUpdate.com долгое время является лучшим местом для поиска приложений под Mac. И новейший Mac Update Desktop 6 поднимает этот опыт на новый уровень. Он не имеет равных по простоте установки и обновлений всех ваших приложений по одному клику. Установка iOS-приложений на ваш iPhone всегда понятна и проста, но это не так просто делается на Mac. Образы дисков, сжатые файлы и различные требования к установке могут запутать новых пользователей и создать неудобство продвинутым пользователям. Mac Update Desktop 6 устраняет эти проблемы. Когда вы находите нужное приложение на macupdate.com, просто нажмите «Установить», и Mac Update Desktop 6 позаботится обо всем остальном. Как только приложение становится готово к использованию, просто нажмите «Открыть» в меню Mac Update Desktop, и все готово. Вы можете установить сколько угодно приложений по условно-бесплатной модели. Удобство от установки приложения в один клик также распространяется и на поддержание ваших приложений в актуальном состоянии. Один клик на кнопку «Обновить» напротив любого устаревшего приложения и Mac Update Desktop берет на себя все заботы, гарантируя, что вы всегда пользуетесь преимуществами актуальных компонентов и улучшений. Mac Update меняет то, как пользователи Mac находят и устанавливают приложения для Mac. Скачайте Mac Update Desktop 6 сегодня и испытайте новый интуитивно понятный способ установки и обновления ваших приложений для Mac. Если вы собираетесь установить дополнительные мощные инструменты на OS 10 по причине того, что Apple этого не сделали, а я уверен, что вы собираетесь, то тогда я советую установить Брю. Брю — это менеджер недостающих пакетов для OS 10 Если вы его используете, то это означает, что вы также можете актуализировать и обновлять пакеты при помощи этого средства, если скопировать и вставить в терминал эту строку. Готово. Менеджер установлен. Вам нужны будут права администратора, чтобы установить его. Выберите brew help. Это поможет вам разобраться с его использованием. Или manbrew. Покажу вам несколько коротких команд. Это поиск пакета nmap. Можете набрать install nmap для его установки. Nmap установлен. Вот он. Насколько быстро и просто это было. Брю Это проверка актуальности версии менеджера. Можно проверить, не устарели ли какие-либо пакеты. Можно обновить любой пакет, который в этом нуждается. Можем задать конкретный пакет, который нужно обновить. Видим, что Nmap стоит актуальной версии. А это покажет вам список установленных пакетов. У нас тут еще установлен OpenSSL, потому что он шел в комплекте с Nmap. В общем, это был менеджер пакетов Брю.